Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как можно в фотошопе сделать вот такой вот ледяной текст. Я прикрываю этот файл и начнем с новым. Итак, я создаю новый слой. Ширина у меня 1280, высота 720 пикселей. Мне этот размер удобен, потому что я могу его потом применить в программе ProShowProducer. Итак, у нас... Чистый слой. Мы должны его для начала залить черным цветом. Выбираем пипеткой черный цвет. Берем инструмент заливка и просто заливаем черным цветом. Текст нам нужно написать белым цветом. Поэтому мы заходим в текст, выбираем белый цвет. Вот можно даже его вручную набрать. Okay. И пишем то, что нам нужно. Я напишу с Новым годом. Можно немножко подвинуть наш текст. Берем инструмент перемещения. Подвигаем. И я бы немножечко его отредактировала. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Можно потянуть за уголок. Можно растянуть его немножко. Вот так. Мне кажется, будет лучше смотреться. Нажимаем клавишу Enter. Теперь нам нужно продублировать слой с текстом. Для этого мы нажимаем на клавиатуре Ctrl-G. И наш текст продублировался. Теперь новый слой. Вернее, видимость нового слоя мы пока отключаем. Становимся на нижний слой. Зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем по слою с текстом. Таким образом мы выделили наш текст. Теперь нам нужно слить эти слои. Черный вместе с текстом. Нажимаем клавишу Shift. Выделяем оба слоя и Правой кнопкой мыши выбираем объединить слои. Теперь не снимая вот этого выделения, мы идем во вкладку Выделение, инверсия. У нас выделился общий фон. Мы заходим в фильтр, оформление, кристаллизация. Вот у нас появилось окошечко. Здесь мы выставляем значение 15-20. То есть, в принципе, здесь чем меньше шрифт, тем меньше должно быть значение. Ну вот, я считаю, что 20 у нас в данном случае будет самый раз. Нажимаем «Ок». Теперь опять заходим в «Выделение», «Инверсия». И теперь нам нужно добавить еще шум. Заходим в «Фильтр», «Шум», «Добавить шум». Здесь ставим значение 75 и по гауслу. Ок. Теперь нам еще нужно добавить размытие. Заходим опять в фильтр, размытие, размытие по Гауссу. Ну и здесь выбираем то значение, которое нам больше всего нравится. Вот Можно вот так, можно вот так. В общем, это вам выбирать. Я выбирала, выбрала 2 и 4 пикселя. Теперь мы заходим в изображение, коррекция, кривые. Значит, здесь нам нужно сделать кривую, похожую на воду. Значит, Мы нажимаем левой кнопкой мыши на нашу линию и пытаемся ее двигать. Вот одна точка, вот я вторую сделала и так далее. Вот у меня получилась вот такая кривая. Нажимаем ОК. Теперь идем в изображение, вращение изображения и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке. Теперь заходим в фильтр, стилизация, ветер. Здесь нам нужно поставить галочку там, где ветер, и справа. Окей. Опять заходим в изображение вращение изображений и поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов. Вот такое у нас изображение получилось. Теперь заходим в фильтр, стилизация, свечение краев. И здесь можно тоже подобрать какие-то понравившиеся нам значения. Ну, вот Я в принципе остановлюсь на тех которые у меня есть окей okay. теперь нам нужно превратить эти буквы в лед для этого мы должны зайти в изображение и придать им цвет итак изображение коррекция цветовой баланс и немножечко подвигаем вот этими бегуночками чтобы у нас был такой ледяной цвет Многовато даже. Ну, вот как-то так. Нажимаем ОК. Теперь мы активируем наш верхний слой и становимся на него. Стоя на верхнем слое. Нажимаем правой кнопкой мыши и находим параметры наложения. Здесь нам нужно взять пункт теснения. И немножечко с ним поработать значит я для начала хочу режим тени изменить вот взять синенький может быть даже вот такой ну и тут можно посмотреть подвигать ползуночки сделать то что вам больше по душе в общем тут это уже ваша фантазия Нажимаем ОК. Теперь для дальнейших действий нам нужно этот слой растрировать. То есть мы правой кнопкой мыши нажимаем по слою. И выбираем меню «Растрировать текст». Заходим опять в фильтр. Размытие. Размытие по галфу. Ну и здесь тоже немножечко выбираем параметры небольшие. Ну вот, пусть будет так. И теперь нам нужно слить эти слои. Мы стоим на верхнем слое. Нажимаем клавишу Shift. Левой кнопкой мыши выделяем нижний слой. Нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем в меню объединить слои. Ну и теперь нам можно еще окончательный цвет придать нашему тексту. Для этого заходим в изображение, коррекция цветовой баланс и тут уже смотрим придаем окончательный цвет нашему тексту ну вот я остановлюсь на этом нажимаю ok вот наш текст готов новогодний морозный ледяной на этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.